Здравствуйте! Я приглашаю вас на свой открытый вебинар, который состоится 1 декабря в 10.00 по московскому времени. На нем будем разбирать очень важную тему – технология продаж. И мы разберем с вами алгоритм, который позволит вам выйти на совершенно новый уровень. Ссылка прямо под видео. Регистрируйтесь прямо сейчас. Приходите, увидимся!